добрый вечер уважаемая аудитория, которая уже наши встречи с Асхатом ждет. Рад тому, что вы нас встречаете так большим количеством. Ну что Асхат, тема действительно, я немного услышал твое вступление, понимаю о чем речь. Действительно тема непростая, особенно для народов, у которых Глубокие традиции, родовые традиции, это народы Кавказа, народы Средней Азии, ну и Юго-Восточной Азии в целом. Для них эта тема особенно непростая, потому что традиции давние, они уложились глубоко и во многих-многих поколениях, то есть можно сказать в генах, и поэтому что-то пересмотреть. Многие даже и не пытаются, и даже не то, что не пытаются, а считают кощунством браться за эту тему. Так? Я правильно да. Я с вами согласен, и в этом плане Казахстан, наверное, не является исключением. Мы тоже стараемся придерживаться наших традиций, нашего менталитета, да, именно казахских обычаев, вопросов воспитания детей. И вот эта вот тема именно про долг, про обязанность детей – перед родителями, она тоже очень актуальная, очень непростая. И то, что вот вы а, в своих идеях а, транслируете, это такая тема, которая будоражит, наверное, сознание многих родителей, вызывает и сопротивление, да, и несогласие. Но вы, как обычно, вы, вы умеете поднимать такие актуальные темы да, и, наверное, менять сознание людей. Поэтому я надеюсь, что сегодня мы сможем с вами эту тему как-то раскрыть я скажу честно, да, я нахожусь, наверное, на стороне тех людей, которые тоже не до конца понимают эту идею, что дети ничем не обязаны, не должны. И если сегодня вот в нашем диалоге а, решение будет то, что я скажу, да, я с вами согласен, то наверняка многие а, казахстанцы скажут, ну, наверное, что-то в этом есть, да? ну, по крайней мере, мои подписчики. Поэтому, если вы не против, я тоже буду где-то чуть-чуть аргументировать и задавать какие-то неудобные вопросы, чтобы мы пришли к истине. Асхат, я уважаю тебя как мастера и знаю глубину вхождения в любую тему, и тем более в такую, поэтому, пожалуйста, не стесняйся и задай самые острые вопросы, потому что важно действительно разобраться. Отлично. Я небольшое сделаю вступление вот, mm -hmm. в эту тему. Я хочу спросить нашу аудиторию, но не для того, чтобы сейчас ответили, а для того, чтобы задумались. Уважаемые родители, то что наша аудитория в большинстве своем это родители маленьких или больших детей, неважно, чаще всего родители. Ну и есть часть, которая является детьми. Так вот, уважаемые родители, как вы считаете, что самое дорогое вы можете подарить своим детям, Кроме жизни, которую вы им дали. Что самое дорогое вы можете им подарить? И вот, Асхат, можешь за так ответить? Но опять же, ссылаясь на традиции казахские, да, у нас есть такое правило: что лучшее, что родители могут дать своим детям, это хорошее воспитание. Вот я бы так бы и, наверное, ответил. Знаете, хорошее воспитание. А что она дает в результате хорошего воспитания? То есть это понимание того, как относиться к старшим, да, как уважать младших, вот как выставить на... отношения, как да. ценить дружбу, как быть честным, не обманывать, помогать людям и так далее. Это все в совокупности я называю неким воспитанием. Да. Понимаете, вот в этом моменте воспитания, Асхат, ты первым назвал как раз, как относиться к старшим. Да. Таким образом, родители себе, как говорится, строят плацдарм, закладывают плацдарм того, чтобы дети к ним относились действительно уважительно, с любовью и в определенное время помогли им в их жизни. И вот это, это действительно очень важно, но, вы знаете, на мой взгляд, самое главное, что могут дать родители своим детям, это помочь им быть счастливыми mm -hmm. счастье своим детям я уверен если вот сейчас родители все задумаются если их ребенок их дитя будучи там маленьким большим взрослым будет несчастен это принесет им радость навряд да, ли. да. Даже если он будет соблюдать все традиции, он будет все выполнять и так далее, но он будет несчастен. Это что? Это как воспринимается за родители? Поэтому для меня, я не жду ответа, потому что здесь, на мой взгляд, в ответ однозначен. Давайте будем честными. Я сам родитель, и родитель многих детей, и уже внуки, и правнуки. Я знаю, что такое отношений детей к родителям. И, я, и сам я тоже относился к своей маме, то что я не помню, но к своей маме я относился тоже, имею и этот опыт. Так вот, для меня, на основе моего опыта, как раз вот эта истина. Родители, главное, что могут дать своим детям, ну, кроме того, что они их пригласили в жизнь, это очень быть счастливым а вопрос вот, а как помочь быть счастливым а вот здесь вопрос очень простой вот смотрите я довольно глубоко знаком с казахскими традициями я уже не раз говорил что я много раз бывал в этой стране люблю эту страну немного много людей знакомых там и близких так вот я знаю такую традицию, чтобы младший сын жил с родителями, есть такая традиция, правильно? Есть такая традиция. Да. И вы знаете, вот я как психолог, я все факты я собираю, исследую, и я увидел закономерности. Это не только я, я думаю, вы тоже, уважаемые аудитория, вы тоже можете посмотреть на, а счастливы ли те дети, которые живут вместе с родителями. Счастливы ли они по-настоящему? Я думаю, что есть и те, и другие. Есть да. и те, кто могли построить счастье, и те, у которых это не получилось. Так вот, на моя статистика показывает, что те дети, которые живут вместе с родителями, полноценного счастья они как правило не имеют они могут жить добрее могут ну, разные бывают ситуации бывают совсем критические, совсем э, такое э, напряжение и прочее но даже там где все вроде бы хорошо э, в этих случаях все равно это не полноценное счастье. полноценное счастье когда, а ребенок становится взрослым, создает семью, становится хозяином этой семьи. Не родители его контролируют, а он хозяин своей семьи. Он подходит, он растет, развивается в этом. Он, у него есть интерес к жизни, потому что никто над ним не давлеет. Он, он развивается, он ведет этот семейный корабль. Он капитан семейного корабля. Понимаете, это совсем другое состояние, другая радость. Там, где родители родители постоянно находятся в тесной связи с детьми, как правило, вы знаете, этот процентов 90, вот моя статистика показывает, там полноценного счастья нет. Mm -hmm. И это вот один из примеров того, что традиции традициями. Но надо ставить вопрос глубже. Если мы хотим, чтобы наши дети были счастливы, мы должны дать им воспитание, мы должны им дать образование и выпустить в самостоятельную жизнь, чтобы они стали хозяевами жизни. Разве отцу ä, приятно видеть сына, который не может управлять семьей? который не решает многие вопросы uh -huh. понимаете отцу важно чтобы его сын был настоящим мужчиной как говоря современным языком капитаном семейного корабля а он таким не, не является это один момент таких вот таких вещей Традиции достаточно много, которые показывают, что есть вещи, которые уже не современные. Вы посмотрите на современную молодежь. Да, многие скажут, что они, это не та молодежь, это там, ну знаете, вот раньше была молодежь, вот они то, Друзья мои, это было во все века. Всегда говорили родители о том, что раньше была молодежь, хорошая, а вот сейчас она плохая. Это всегда было. Но сколько веков длится жизнь, жизнь меняется. И молодежь не становится хуже. Просто разные условия, разные взгляды, оценки разные. Из-за того, что у родителей один взгляд на жизнь, у молодежи другой взгляд. Вот, уважаемые родители, как я сказал, здесь многие являются родителями. Да и ты, Асхат. Тебе бы было комфортно, если бы ты не был самостоятельным? Ну, конечно, я за самостоятельность. Я за то, чтобы детей воспитывать самостоятельными, давать им свободу. Я считаю, что вы абсолютно правы, что детям важно давать свободу и дать им возможность стать на ноги, стать капитаном своего корабля. Но при этом и традиция она не исключает, ну как бы она имеет право на жизнь в тех случаях, когда родители уже престарелые, когда они самостоятельно не могут за собой ухаживать, когда им нужна помощь, и в этот момент младший сын да, приходит в дом родителей или берет их к себе и ухаживает за ними. Вот скорее всего, традиции именно к этому побуждает людей жить с родителями, чтобы помогать и ухаживать за ними, а не быть как бы на их шеи, да, и подчиняться их там, приказам и так далее. Вот ты сказал правильную вещь, что когда уже родитель находится в таком положении, когда ему нужна помощь, младший приходит uh -huh. и оказывает эту помощь. Приходит, когда он стал самостоятельным, он тогда поможет по-настоящему. Он не пользуется пенсией родителей, когда он живет ему там что-то перехватить, там раз он у них там взял денежку, а вроде бы мелочь. Друзья мои, это не мелочь. Мужчина теряет свои качества. Но мы сейчас а, говорим об одной части этого состояния счастья, как, о самостоятельности, о творческом, о творчестве жизни. Но это очень важный момент. И много еще других аспектов. А следующий Скажи, пожалуйста, Асхат, вот если родители не будут особо надеяться на детей, что тебе помогут, как ты думаешь, как они будут жить? Если они, они не будут надеяться? Да. Ну, скорее всего, они будут больше брать на себя ответственность за свою жизнь. Это раз, это с одной стороны. Но с другой стороны, возможно, будет такое чувство некой грусти да, за то, что вот буду я стареньким, никому и не нужен буду. И дети уйдут в свое плавание, на своих кораблях уплывут в Америку, да, а я останусь один. То есть опять же такая двоякая позиция. С одной стороны вот как-то и так, с другой стороны и чувство грусти и тревоги, может быть, в сердце родителя. Но я еще раз скажу, что я родитель, и мне 71 год, вот через несколько дней будет. И у меня нет грусти по поводу того, что дети могут мне не оказать помощь. Почему? По двум причинам. Во-первых, я действительно рассчитываю на свои силы. И ты правильно сказал. Когда я не надеюсь на своих детей, не то, что они плохие. Нет. Не поэтому. А потому что я не хочу вмешиваться в их счастье. Я не хочу быть обузой для них. Даже просто не хочу ответственность на них класть, чтобы они не были под этой ответственностью, чтобы они не чувствовали себя виноватыми, там, в случае чего-то окажут помощь, понимаешь? Я не хочу на вот таким гнетом быть для них. Даже моральным, не, не материальным, а моральным не хочу быть. Чтобы они чувствовали себя свободно и строили свою жизнь. И вот когда я так отношусь к детям, я представляю искренне, глубок, глубинно, позволяю им быть свободными, поверьте, это у меня происходит с моими детьми, uh -huh. те ко мне относятся намного лучше, чем я смотрю, чем другим родителям. Не потому, что я пишу там книги, там еще что-то, потому что я такой, там раз такой. Нет, некоторые дети не читали книги. Понимаешь? Это такое тоже может быть. я не заставляю. Но они ко мне все относятся намного лучше, потому что я им предоставляю полную свободу. Я уважаю их. Вот э, э, мой сын и дочь записали ролики, э, и там корреспондент задает им вопросы. И знаете, вы бы послушали ответ сына. Я слушал, знаете, у меня слезы были. Он не для меня говорил. Он от себя говорил. И это действительно так. Он очень уважает меня. И уважает именно за то, что я не вмер В первую очередь, он первый назвал. Уважаю за то, что отец не вмешивается в мою жизнь. И в то же время я уважаю за то, что когда я к нему обращусь, если обращусь, я знаю, что он всегда поможет. Вот это вот очень важный момент. Mm -hmm. Так вот, я как родитель, я, чтобы не висеть над детьми, не давить на них, не ни своим авторитетом, не своими годами, не старостью, не немощью, я стараюсь быть здоровым, я стараюсь быть счастливым. То, что я знаю, что детям можно подарить только то, что имеешь. Если я буду долго жить и долго буду здоровым, я, я им прокладываю дорогу. И они, значит, будут жить долго и будут здоровыми. Если я буду счастлив, я знаю, что и я, и в этом прокладываем дорогу. Они тоже будут счастливы. И вот когда я так э, думаю о детях, с любовью, с уважением, с благодарностью и без грусть о том, что они мне не подадут стакан воды. Поверьте, они будут рядом всегда, когда мне трудно. Всегда будут. Я знаю это. Потому что я им дал главное. Я им дал свободу строить свою жизнь. Я им не мешаю этого. Но когда нужно, я рядом. Вот такая. Здорово. Анатолий Александрович, вот, а, давайте представим вот вам такой вопрос а скажите что вы любите больше принимать подарки от людей или дарить подарки дарить дарить это очень интересный такой момент что у большинства людей вот именно желание дарить подарки да и дарение подарков вызывает больше эмоций и радости чем получать подарки и если порассуждать на эту тему то можно предположить что давать что-то людям служить людям Возможно, в этом и есть секрет некого счастья. В служении, в помощи людям. И тогда, если эту мысль да, вот раскрутить и как бы связать с отношениями детей и родителей, может быть, для некоторых детей помощь родителям, забота о родителях, это и есть их счастье. Потому что когда вы говорите, что когда ребенок а, привязан к родителям, что он там делает для них и так далее, что он не будет счастлив. Но с другой стороны, может быть, в этом есть счастье. И я вспоминаю э, историю, она произошла лет, наверное, 5 назад, или даже 7 назад, когда э, вот мои родители всю жизнь работали, да, они всю жизнь работали, э, трудились, чтобы дать образование детям, нам, троим сыновьям, и они никогда не путешествовали, они никогда нигде не отдыхали, они не были в санаториях. И когда я уже подрос, стал на ноги, я однажды сказал, «Пап, мам, вы едете в санатории». Они говорят, нет, мы не поедем, иди собирай деньги на квартиру, тебе нужно это. Я говорю, мам, пап, я куплю, вот вы должны поехать. Кое-как я их уговорил, я их там, не знаю, сказал, все уже куплено, путевка сгорит. И они поехали отдыхать в санатории. И мама мне присылает фотографию отца, который плавает в бассейне, и вот с такими счастливыми глазами. И мама мне пишет, сыночка, твой папа впервые в жизни плавает в бассейне. И я сижу, и я плачу. И я плачу, и в этот момент я чувствую себя таким счастливым, что я смог родителям доставить эту вот радость, да, что я для них создал вот эту вот, эту вот эмоцию, да, показал заботу о них. И в этот момент это было мое счастье, искреннее счастье. Асхад, всё замечательно. Полностью поддерживаю, подписываюсь. Я тоже, я знаю, что такое счастье от дарения. Я всегда дарю, я даже на свой день рождения стараюсь дарить подарки. Да. <связывая> <связывая> И это мне доставляет больше удовольствия. Тем более, знаете, у меня есть даже такой э, подарок. Вот мне пишут там поздравления, там то, то, поздравление рождения. А я пишу Верды. Я поздравляю всех с Всемирным днем красоты. Потому что день рождения это мой день красоты, это Всемирный день красоты. И так что у меня есть еще возможность так, <связывая> такой делать подарок. <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> Так вот, ты описал историю, которая действительно, реально, и она, я думаю, многие подпишутся под этим, чувством, под этим состоянием. Ну вот посмотри, я, я психолог, я знаю это все очень хорошо, прожил через тысячи, может, десятки тысяч семей, когда вот ты бы жил с родителями, и каждый день, каждый день ты бы с ними общался, да и по-доброму там и прочее но я уверен я уверен чтобы ты что ты был бы рад рад не тому что ты им сделал этот подарок ну допустим ту же ситуацию ты их отправил отдыхать даже так а ты был бы рад тому что они уехали хотя бы на две недели чтобы отдохнуть да, это точно, это точно. Вот сейчас можно спросить аудиторию, я уверен, что многие подтвердят, что постоянно жить с родителями, не потому, что они плохие, нет. У них просто другой менталитет, другой взгляд, другие интересы, там другой фильм, другие, другая музыка, ну и так далее, и так далее. И, а ты постоянно вынужден во всем этом танцевать со всем этим, все увязывать, как-то приспосабливаться, где-то находить компромиссы. То есть это такой сложный проект, Ты не хозяин своей жизни. Полно, ты полноценно не хозяин своей жизни. И этим много сказано. И спросите женщин. На кухне для нее каждая коробочка, баночка, там все, все. Это ее пространство. Она радуется тому, что она может вот здесь вот и вдруг на кухне еще одна женщина это же ну сам понимаешь что это такое поэтому невестка и родители это отдельная песня сколько я получил из казахстана вот провел консультации в тех случаях когда женщины просто страдают страдают сын говорит нет мы должны жить с родителями там то то мы да, обязаны да, они еще могут, родители, долго жить самостоятельно. Да, когда надо нужна помощь, а другой вопрос, другой вопрос. И то здесь надо смотреть, потому что часто за этой просьбой о помощи стоит манипуляция. Это очень тонкий момент. Даже родители сами могут не понять этого, что они могут заболеть для того, чтобы привлечь детей поближе, и чтобы они были. А посмотрите, как родители влияют на выбор учебного заведения, на выбор профессии, на выбор города, где жить, или там и так далее. Понимаете? Это же все, это все ограничение, это все уменьшение количества счастья, количества твоего личного творчества, твои, уменьшение твоей уникальности. Я с вами абсолютно согласен, да, таких историй очень много, очень много претензий, жалоб, я скажу даже. По исследованиям некоторых экспертов, одна из топовых причин разводов в Казахстане – это вмешательство родителей в отношения молодой пары. Это есть. Но я считаю, что все-таки есть как бы две крайности. Да? Первая крайность – это когда родители настолько давлеют над детьми, контролируют каждый шаг, вмешиваются в каждое решение и не дают им жить. Другая крайность – это когда родители говорят, вы живете только для себя, что хотите, что хотите, то делайте, вы нам ничем не обязаны, все, мы вам жизнь подарили, идите. И вот я верю в то, что есть некая золотая середина золотая середина, которая уравновешивает эти две ситуации: когда родители наполняют некий сосуд любви ребенка своей заботой, своим вниманием, да, своей, своим, своим теплом, своей добротой. И есть такое, такое выражение: да, то, что есть в сосуде, то и льется из него. И когда родитель наполняет этот сосуд любви именно правильной консистенцией, да, любовью, добротой, заботой, то, когда дети вырастают, из этого сосуда выливается то же самое в сторону родителей. Та же самая любовь, доброта, забота, да, поддержка. Но если родители придерживаются позиции, что мы живем для себя, мы создаем свое пространство любви, мы живем только друг для друга, дети, мы вам ничем как бы, не обязаны, живите как хотите, и не наполняет тот самый сосуд любви, то, возможно, в старости они ничего не получат в ответ. Потому что сосуд пустой по отношению к родителям. Отношения не выстроены таким образом. Вот Я, я не знаю, это, это опять же теория. Я не прожил жизнь да, э, полноценно, да, чтобы говорить это, опираясь на свой опыт. Но это такие вот чисто предположения мои, рассуждения. Конечно же, но ну, Асхат, но ну, кто может, кто будет спорить с тем, что вот эта крайность, когда вы свободны и мы вас не знаем, это действительно крайность и такого, это не родители на самом деле. Это, да. можно сказать, кукушки, которые вот, э, э, родили и все. Нет, конечно. Родители должны, должны чувствовать в сердце своем иметь место для своих детей. В их сердце всегда место для детей. Вот это родители. В сердце. В сердце. Обратите внимание. Но не, Но не в уме. То, что в уме, там начинается такое. Вот это же забота. Да, они позаботились чем-то. позаботились. Но за заботой обязательно паровоз, вагон прицеплен к этому паровозу в заботе всегда есть контроль. Всегда в малой или в большой степени, но контроль. Даже хотя бы потому, что я позаботился о тебе, ну, надо проверить, а как эта забота реализована? А хорошо ли у тебя получилось? А все ли ты сделал так, как я хотел тебе помочь? Вот это, как я позаботился? Понимаете? То есть, это автоматически, автоматически. Поэтому забота должна быть только тогда, когда... Ребенок попросил эту заботу. Но и здесь надо подумать, а какую заботу он просит. То, что просит. Не... Деньги, например, это не всегда есть а, то, что нужно. Может быть, ему нужно разъяснить, что, как он живет, что, куда идет. Может быть, что-то. То есть здесь забота должна быть очень мудрой. И только обязательно по просьбе детей вот мой сын, я говорил об этом интервью, он дал интервью на телевидении. Он так и сказал. Говорит, я знаю, отец без просьбы никогда не зайдет в мой дом. Без моей просьбы, без просьбы там помочь или что-то, без моего приглашения. Понимаете? Это очень важно. Если все-таки вернуться к теме, да, вот это фраза, что дети ничего не должны своим родителям. Вот как ее правильно понимать, чтобы не понимать вообще буквально, что дети должны уехать и забыть про родителей. Потому что многие ну, как бы люди, они буквально воспринимают и потом говорят, ну вот Антолий Некрасов сказал, что мы ничего не должны, все, уезжаем, забываем, родители пусть от старости умирают, от болезней. Вот, вот как вот эту вот крайность не перейти и правильно воспринять эту идею вашу? конечно же вот так там забыть и выбросить и пусть умирают но это уже те крайности которые к сожалению тоже существуют и это беда это беда это всегда всегда говорит о том что родители прожили неправиль, неправильную жизнь если дети их забыли это вот зайдем с другого конца к этой же теме. Но я uh -huh. так скажу. Сто процентов, сто процентов это уже проверено в каждой семье, которая ко мне приходила с подобной ситуацией. Когда родители забыты, они прожили неправильную жизнь. Они uh -huh. допустили ошибки. Не только uh -huh. в детей. Они часто говорят, вот мы их неправильно воспитали, поэтому они ко мне... Нет. Вы неправильно жили. Вы несчастливо жили. А несчастные родители, обуза для детей. Несчастные, больные родители, обуза для детей, надо честно сказать. Да, они будут, даже могут оставить свою семью и все, все, все себя, как женщина выложить и родить, быть с родителями и остаться одинокой и так далее. Да, это все будет. Но это, поймите, это обуза. Потому что вы, уважаемые родители, не использовали свои ресурсы. Вы не стали здоровыми и счастливыми. Дети уважают и любят, особо уважают и любят тех родителей, которые здоровы и счастливы. И не надо здесь э, там все говорят, ну, о, конечно, здоровых, счастливых легко любить. Нет, друзья. Здесь не в том, что э, их легко любить, а в том, что они действительно живут живут по правде, живут по-настоящему родители. И дети на них ориентируются и благодарны им за то, что родители жив, живут счастливо и радостно. Вот это главный критерий. Поэтому детям можно дать только то, что имеешь сам. Вот это запомните, уважаемые родители. Детям можно дать только то, что имеешь сам. Имеешь счастье, они будут счастливы. Имеешь здоровье, и они будут здоровы. Но если ты этого не имеешь, ты закладываешь мины замедленного действия в их жизнь. И вот поэтому э, я считаю, что мы с вами должны сейчас на многие традиции посмотреть уже новыми глазами. Потому что посмотрите, как женщины развиваются. А если придерживаться традиций, то женщина должна быть только в доме. Только в доме. И э, вешана детьми. И занято домашними делами. И многие это воспринимают как норму. И правильную норму. И к этому стремятся. Но это же насилие, которое обязательно скажется на будущих поколениях. Дети из такой семьи выйдут уже с искажением психики. Я это знаю. Как профессионал. а... Вы очень много говорите о счастье, о том, что только счастливые родители могут воспитать счастливых детей, что нужно воспитывать своим примером, что нужно быть счастливым, здоровым. Но есть ли какой-то а, некий чек-лист, некий критерий, да, по которым можно сказать, вот, оценить самого себя и сказать, «Да, я соответствую как сказать, понятию счастливый родитель, и счастливый человек, или не соответствую?» То есть топ-5 критериев, по которым можно определить, счастлив я или несчастлив. Когда я здоров. Okay. Окей. Первое, первое слово. Когда я... Мои отношения отношения с любимой, они классные. Uh -huh. Отношения муж-жена. Да? Да. Дальше. Когда я творческий реализован, uh -huh. Когда я свою творческую реализацию превращаю и в материальное благосостояние, то есть материальное составляющее тоже. Угу. И когда я достаточно мудр, чтобы меня слышали дети. Слышали дети. Отлично, отлично. Я думаю, это очень такие четкие, конкретные, понятные пункты. Но вопрос от людей у которых есть проблемы со здоровьем, какие-то хронические болезни, от людей, которые не смогли финансово создать свое благополучие, от людей, которые, возможно, потеряли своего любимого человека. Вот нет у них отношений на данный период. То есть тогда как им быть? То есть они по этим критериям не являются счастливыми людьми? Поясню. Я имею такой пример. Моя мама, она развелась со своим отцом. И когда мне было 4 года, и прожила всю жизнь одна. И она из-за меня не вышла замуж. Это тоже известная история. Uh -huh. вот. И мало того, она в определенном возрасте, она болела. Например, после после вот 60 лет у нее начались серьезные проблемы со здоровьем. Вот я на своем примере расскажу. То есть она, в принципе, вот как раз вот то, что ты назвал... Это по сути... И да, и материальное благосостояние у нее было, ну, слабое. Ну, uh -huh. рядовой бухгалтер э, советского производства. <laughs> Сам понимаешь, что это небольшие не э, доходы. Вот. вот весь набор, что ты назвал, вот присутствует в одном человеке. Это моя мама, поэтому мой опыт э, здесь, как говорится, это не голословно. Это все. И вот, когда uh -huh. я немножко помудрил, <смех> а я немножко помудрил, когда мне было 40 лет, но ей уже было 60, mm -hmm. я начал к ней по-другому относиться. Во-первых, я стал из нее видеть женщину, уважать женщину, говорить ей, что она женщина и так далее. И у нее даже какие-то появились отношения, какие-то вот с мужчинами появились ну, отношения. Уже она вышла из кокона, вот из этого кокона. Я, я так повел себя, что она всю жизнь, обижаясь на своего мужа, на моего отца, и всячески его ну, ругала, это тоже обычная история, она в определенном возрасте уже когда ей было за 70 она съездила к нему и попросила прощения за то что не смогла построить с ним счастливую жизнь и он через буквально через неделю-две он ушел из жизни то есть она как бы почувствовала в этот момент здесь на земле развязать с ним этот вот это это я помог ей вот это осознать я вот в чем заключается помощь детям. Надо помочь родителям решить те нерешенные задачи, которые они не успели, не смогли решить. Со здоровьем. У нее после 60 начались серьезнейшие проблемы со здоровьем. И я ее взял к себе. Я ее взял к себе. Но я ей стал помогать не путем медицины, там прочее, хотя это тоже использовалось, но в редких случаях. А я ей стал помогать Немного поменять сознание, главное, чтобы ресурсы в тебе. Давай вот начнем там то-то делать, то-то, вот смотри, вот так вот. Я ей даже выписал газету зош чтобы она там, это здоровый образ жизни, чтобы она там начала читать какие-то не мои нотации, там не мои какие-то примеры, а что-то со стороны. И она потихонечку начала заниматься собой. Потом я начал даже с ней разговаривать более уже конкретно. Ты хочешь быть здоровой или хочешь умереть? Хочу жить. Давай тогда заниматься. Ну и так далее. Она пыталась манипулировать. Вот, сынок, ты там меня не не, не, как это, не жалеешь, ты меня там вот заставляешь что-то -то делать, то-то делать. ну если ты хочешь умереть, Поверь, я тебя похороню лучшим образом. Буду, сделаю похороны самые лучшие, какие ты только захочешь. Если хочешь жить, то я тебе помогу жить. Вот ты как а, ты меня хочешь похоронить. Но если ты хочешь жить, давай я тебе буду помогать жить. Хочешь умереть, помогу умереть. Красиво, красиво. То есть вот такие, даже до таких прямых разговоров и постепенно она из тех болезней, которые у нее были в 60 с небольшим лет, она вышла сама. Представляешь, она избавилась от многих болезней. У нее даже горб был э, в то время, за вот этой бухгалтерской работой. Он, у нее горб стал выправляться. Представляешь, какие это в таком возрасте кости стали меняться. Насколько она стала э, все заниматься, упражнениями. В 87 лет она делала 50 приседаний. И обливалась холодной водой и так далее. Полтора часа э, упражнения физические, э, зарядка у нее. И как-то мне звонит, да, и жила одна. Потом, когда я ее вывел из кризиса, она говорит, нет, я хочу жить, она говорит, хорошо, я все организовал, классно организовал там все. И вот так вот, э, звонит мне, да, ой, я ушиблась там, то-то-то. А что ты? Да я хотела не 50, а 60 приседаний сделать. И вот упала. И может, рекорда не будем ставить. Ну и так далее. То есть, понимаете, я помог ей почувствовать себя женщиной. Я помог ей быть здоровой. Я помог ей порадовать, порадоваться жизни. Она 80 с лишним лет, она ездила у меня туда, туда, туда. Я все организовывал чтобы она порадовалась жизни. Понимаешь? Вот пример, другой пример. Угу. Ну, в итоге вы помогли ей стать счастливой. Она стала здоровой и почувствовала себя полноценной женщиной. Она счастливой можно 87 лет. Да, она была более здоровой, чем ее сверстники. Но все-таки изношенное тело, в военное время, там прочее, все это дела конечно много трудилась жила в деревне, там труд это вообще. Поэтому изношенное было тело. Поэтому она не смогла дольше жить, хотя в принципе. Если была другая база, то можно было бы ей пожить и дольше. 87 лет она ушла. Угу. То есть получается оставшуюся часть, часть жизни, может быть, там лет 20, она прожила счастливой жизнью. И она так и сказала: говорит, ты мне подарил 20 лет счастливой жизни. А вот вопрос: а что вами это двигало? Если, с одной стороны, вы были не обязаны, вы могли сказать: мам, как бы у меня своя жизнь, у тебя своя жизнь? У меня там свои дела, своя семья. Но вы все-таки пошли, вы начали заниматься здоровьем мамы, уделяйте внимание, что было вашим мотиватором, да? Почему вы пошли? Хотя вы были не обязаны, насколько я понимаю. Если вот ссылаться вот на а, ваше видение отношений. Нет. А, а вот здесь вот надо все-таки сделать поправку. Угу. Когда родители находятся в беде, в любой беде, мы дети обязаны помочь обязаны помочь когда родители находятся в беде обязаны помочь и это однозначно то есть у меня нет такого что не обязаны вообще нет они не должны вот должен долженствовать а вот обязанность такая есть а долженствование это слишком это другое, другое слово которое заставляет долженствовать начиная с детства родился ребенок и вот ему начинают говорить ты будешь наш кормилец, там старости и прочее это уже долженствование которое закладывает такую ответственность и вот он нет не этим еще раз говорю, не этим надо привлекать детей к своей к своему старшему возрасту а тем что ты ну как я уже сказал даешь им право строить свою жизнь, даешь свободу, ты их не контролируешь, ты их любишь, уважаешь, ценят, ценишь, и это возвращается тебе столицей. Вы знаете, у меня сейчас такая вот аналогия, картинка в голове, чтобы вот правильно понять вот вашу идею, она очень мудрая, она очень глубокая. Как я ее принимаю, да? Картинка следующая. Родитель и ребенок. И мама говорит своему сыну. Ты свободен, ты мне ничем не обязан. Живи свободной счастливой жизнью, живи для себя. Сын в ответ говорит, я обязан тебе всем, мам. И я буду делать все для того, чтобы ты встретила старость, счастливая и здоровая, и я буду всегда рядом, когда ты будешь вами нуждаться. То есть вот эта золотая середина, наверное, в этом и есть, что сверху вниз транслируется идея, ты мне не обязан, ты мне не должен ничего. Живи счастливой жизнью, будь счастлив, но в ответ... Ребенок в знак благодарности, в знак признательности за то, что родитель дал ребенку, говорит, я обязан тебе всем. И когда я нужен буду, я буду рядом. Я буду давать тебе все, я буду заботиться о тебе, я буду ухаживать о тебе, я буду любить тебя. Насколько я правильно вот воспринял и описал вот эту золотую середину? Или все-таки не совсем правильно? Нет, нет, я скажу. Здесь действительно ты не ошибся, ты прав. Это... Хороший, хороший посыл и хорошая база для вот таких отношений. Единственное, что, на что бы я здесь обратил внимание. Вот слово «обязан» я бы заменил другим. Мама, я тебя уважаю, ценю, люблю. И я всегда рядом. И вот это вот, ну я по крайней мере с своей матерью именно так разговаривал. Я не говорил, что я обязан. Я просто делал все, что нужно. Из-за большого уважения и любви к ней. Вот это вот, я думаю, будет более правильно. Обязанность это все-таки немного о том, а долженствование еще больше, еще глубже затрагивает какие-то вещи. А вот отношение построены на уважение, на любви, на благодарности. Вот это, наверное, самый лучший способ поделиться с родителями. Еще раз хочу пояснить, что родителям дети могут лучше всего помочь. Лучше всего помочь. Быть современными. То есть, ведь многие родители имеют проблемы из-за того, что они живут в Вот там было то хорошо, там прочее. Они не, не, не, не принимают эту жизнь. А эта жизнь может быть э, как раз... И, они не, поэтому не видят радости этой жизни. Поэтому родителям нужно помочь быть современными, быть здоровыми и действительно помочь, как некоторым даже я говорю. Э, некоторым э, бизнесменам, э, например, приходит, там проблема с, э, с мамой у него, она одна. Я говорю, у тебя бизнес-задача, маму выдать замуж. Знаете, это, это ср... не раз срабатывало, это очень даже хорошо. Я говорю, как бизнес? А вот так, подумай, ты же бизнесмен, предприниматель. Вот найди способ маму выдать замуж. Она уже много лет одна. Да она же мужчин там не любит, ненавидит там Все мужчины, мужчины для нее козлы и так далее. Я говорю, так вот поставь бизнес-задачу. Убрать из головы эти установки, дать туда заложить другие и прочее прочее и в конце концов чтобы она была счастлива вот вот такое без Александрович, а можем ли мы на слово должен посмотреть с другой точки зрения да не как обязанность обязательство, нас на чувстве вины а как долг да? должен слово долг Говоря же долг перед родиной долг перед свои своим не знаю обществом, долг перед родителями. Может быть, все-таки, если правильно воспринимать и понимать слово «должен», то не нужно его так бояться. Потому что все говорят, мы никому ничего не должны. Как только где-то кто-то говорит про обязанность, про то, что должен, муж должен жене, жена мужу, отец там сыну, сын отцу. У всех сразу включается какое-то вот сопротивление, страх, непринятие, может быть, от неправильного понимания этого слова. Асхат, ну а может быть все-таки что-то есть в этом, что так, так массово не принимается? Оно, оно, как это сказать, оно создает напряжение. Uh -huh. Понимаешь, долг. Когда человек должен, он уже придавлен вот этим долгом. Здесь недалеко до чувства вины. Они рядом ходят, долг и чувство вины. Не выполнил долг, уже чувство вины. А что такое не невыполнено? Ты считаешь, что выполнил? А мать говорит, нет, милый мой, ты мне это... <связывая> и так далее, и так далее. Ты мне э, должен звонить каждый день, например. А ты звонишь через день. Уже, уже чувство вины. Ну и так далее. Поэтому должен, вообще долг, вещь очень опасная. Э, я, например, э, я считаю, что... Э, Долженствование должно уйти из жизни, а замениться любовью, уважением, благодарностью. Вот тогда это действительно то, что нужно. Вот, знаешь, вот это немножко из другой оперы, но о том же. Знаешь, когда у женщины образуются долги, когда у нее финансовые или какие-то другие, ну, даже возьмем финансовые долги, у женщин только в одном случае, я почему говорю про женщин? Для мужчин там сложнее картина. А у женщин все просто. У нее любой долг финансовый существует только тогда, когда она мало делится с миром любовью. Когда она не дает миру любви. Миру это все, с чем она соприкасается. Это и детям, природе, там, городу, мужчинам, там, неважно. То есть она мало она не дает свое состояние, дарит свое состояние. Тогда мир ее начинает вот через долги загонять в определенные условия. До тех пор, пока она в конце концов не закричит, что такое, почему у меня такое происходит. Я проверял это многократно. Как только женщина вот имея долги, серьезнейшие долги, вот конкретный пример, женщины забирают судебные приставы в квартиру за долги. Уже все. там Ей нужно идти к судебным приставам, получать уже последнее постановление, и все, и все. То есть квартира уходит. И она мне звонит в таких слезах, там прочего, так и так, и так. Я ей, представляете, за одну ночь мы с ней разговаривали несколько раз по телефону, пока она, пока она не прониклась этим состоянием, что и она Прожила вот буквально умозрительно, прожила всю свою жизнь, где она не давала любовь. Вот она, она вот полночи занималась именно этим. Она просто вспоминала тех мужчин, вспоминала там родителей, вспоминала, все вспоминала там, где она не додала любви. И что вы думаете? Это конкретный пример. Это реальность. Конкретный пример. И вот утром, не утром, а уже к обеду она там... В таком все состоянии, вот она идет, вся вот, я говорю, и город уже люблю. Я все, я поняла, как много я не, не давал любви, у меня сердце так раскрылось. И приходит э, вот к судебным приставам, ей э, судебный пристав э, говорит, почему-то бумаги как-то так э, по, по, подержал на руках, говорит, подождите в коридоре. Я говорит, вышла, сижу. Состояние любви уже приняло все. Прода, отдам квартиру, все понятно уже. Это решенный вопрос. Но я в другом состоянии. Потом он ее приглашает, говорит, ваш вопрос решен по-другому. За вами квартира остается. Как, с чего, какими... Но это произошло. Она вышла оттуда с другим решением, хотя было все направлено в дом. Поэтому долг, это всегда какой-то негатив. Это какая-то нереализованность. Это не отдача. То есть любви. Правильно ли понимаю, что а, необходимо вот заботиться о родителях, дарить им свою любовь, свое внимание, не из чувства долга, а из чувства любви. Конечно. Уважение, любви и благодарности. Благодарность, mm -hmm. тому, что дали жизнь. Благодарность, что они как могли, так и воспитывали. Как могли, так и вкладывали. Как могли, так и покупали что-то или не покупали и так далее. То есть благодарность за все. Потому что это действительно святое. Благодарить за все, что тебе дали. Тем более, только одно даже дали жизнь. За это благодарить надо бесконечно. Без всяких но. Что бы они потом не делали, как бы они ни жили. Но благодарить за жизнь это обязательная база, на которой строится все остальное. Здорово, здорово. Все, теперь, как говорится, жетончик упал не на уровне сознания, на уровне сердца. Идея принята, идея понятна. Мне, самое главное, мне было страшно, вот, чтобы люди не восприняли вот эту вот фразу, что дети нам ничего не должны. Вот буквально, что не должны, и теперь я не буду принимать ничего от ребенка, потому что он ничего не должен. Нет, он не должен, но из чувства любви к родителю, из чувства благодарности он будет давать. Давать любовь, давать заботу, давать поддержку. И задача родителя принимать это, да. принимать это также да, с благодарностью, с любовью. С благодарностью, с любовью, но я стараюсь от детей действительно минимум принимать, минимально принимать. Ни в коем случае, если я имею возможность сам решить вопрос, я не попрошу детей. Это, мой, это мое кредо. Здорово. но ну, вы очень мудрый отец, очень мудрый родитель, да, который воспитал уже и детей, и внуков. Поэтому у вас не только теория, у вас и практика. И то, что вы говорите, на самом деле, это очень глубокие мысли. Анатолий Александрович, я думаю, что вы очень обширно, очень глубоко эту тему раскрыли. И сейчас, пользуясь тем, что у нас остались последние минуты эфира, я хотел бы всех наших подписчиков обрадовать очень хорошей новостью да, э, все казахстанцы, особенно мамы, просто вот жадно поглощают информацию, читают ваши книги, перечитывают вашу книгу «Материнская любовь», и, наверное, даже не мечтали увидеть вас вживую, вот так вот, глаза в глаза, потому что вы человек вот какого-то другого уровня, вы живете в России, да, у вас э, свои проекты, у вас труды, книги, но скоро вы приедете в Казахстан, вы приедете в Алматы. Когда я об этом узнал, я, я был очень рад, я сначала подумал, так, возможно, это розыгрыш, возможно, нас разыгрывает. Но когда вы подтвердили это, я очень сильно обрадовался, потому что и у меня, и у наших родителей казахстанских появилась возможность встретиться с вами вживую, поучиться у вас, пройти ваш полноценный, такой глубокий курс под названием «Поток жизни». Могли бы вы сейчас пару слов сказать про этот курс? Что он дает? Что вы будете передавать участникам, да, и кому необходимо прийти на этот курс. Лично я на него иду точно, я в числе первых, но кому также необходимо прийти? Во-первых, благодарю, сказать, что ты будешь на курсе. Я уверен, что мы там споем хорошую песню, и ты многое, многие куплеты возьмешь в свою жизнь, они пригодятся. Тем более ты помогаешь людям, и это важно. Вы знаете, вот что мы затронули вот те вопросы которые мы здесь рассмотрели это тоже относится к этому потоку то есть это поток 9 дней такого интенсивной работы со своей жизнью выстраивание фра... из фрагментов выстраивать целую цельную жизнь это как раз вот то что нужно родителям чтобы они пришли к детям к детям в совершенно новом качестве чтобы дети вот это да, вот это наши предки, вот это класс. А так и происходит. Тот, кто прошел поток жизни, дети вот прошли, они своих родителей привозят на поток, потому что это действительно понимает, что это открывает новые горизонты жизни, продлевает жизнь, добавляет здоровья, радости, меняет отношения между детьми и родителями. Это вообще и отношения внутри семьи. И для меня это каждый поток, я вот их провел уже около 30, наверное, каждый поток это тоже момент моего развития. То, что вот хоть мне ты много эпитетов сказал, но у меня еще много вопросов, много э, по жизни дел, которые мне надо, э, в которых надо и глубже еще пойти. и так далее. Я постоянно развиваюсь. И для меня сейчас это тоже важный момент. Поэтому я в Казахстане тоже хочу прикоснуться к тем глубинам, традициям, к народу несущему эти традиции, и что-то новое освоить, осознать и привнести в свой опыт жизни, и, соответственно, потом делиться. Так что это глубокий процесс, который перестраивает полностью всю жизнь. Полностью всю жизнь. И он работает на многие годы. Вот сейчас многие пишут вопросы, где будет проходить, когда будет проходить. Курс будет проходить в Алматы с 1 по 11 октября. Обязательно записывайтесь. Вся подробная информация есть на страничке Анатолия Александровича в Instagram. Там есть ссылка. Проходите, читайте, записывайтесь. Я скажу, вот такую возможность нельзя упускать. Вот просто нельзя упускать. Потому что группа будет ограниченная, места еще есть. Поэтому я прям очень хотел бы, чтобы вот именно... Мои подписчики в первую очередь пришли вместе со мной, да, сидели в первых рядах и обучались у Анатолия Некрасова. Там это не в самой Алмате будет, не в Алматы, а будет а, а, Агулак или какой-то... Агулак. Да, да, да. Это mm -hmm. вот туристическая, спортивная база. Ну это недалеко здесь от Алматы. Да. да, 60 километров от Алматы будет там. Да. Здорово. Анатолий Александрович, я буду ждать нашей встречи вживую, наконец-таки долгожданной встречи. Буду рад э, встретить вас в Алмате, учиться у вас и собрать свое окружение, чтобы встретиться с вами здесь, э, на просторах Казахстана. Благодарю. Спасибо за время, за вашу мудрость, за то, что вы так терпеливо, э, мудро отвечали на мои вопросы. Мои вопросы, может, были каверзные где-то, может быть, такие неудобные, но вы как мудрый учитель, спокойно, терпеливо, так вот все разжевывали, объясняли мне. Я все понял. Я принял. Спасибо вам за это. Вы еще раз показали такой мастер-класс, как нужно проводить и раскрывать такие глубокие темы. Благодарю.